Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет об адениуме. Несколько экземпляров вам принесла на стол, поставила. Все они разные. Кто-то цветет, кто-то после обрезки только начинает, вот видите, просыпаются почки. Сейчас все подробно покажу и, конечно же, покажу своих малышей. Начнем с самого... Моего первого экземпляра, Адениума, Абесум, Сорт. Я его купила, наверное, ну лет, как бы не соврать, ну больше шести лет, наверное, уже. Не могу точно сказать. И что он у меня с того времени только не пережил? И обрезки, и прививки. И корневую систему я ему формировала. У меня есть очень много роликов на моем канале, можете зайти и посмотреть. Вот сейчас на нем зацвела прививка то есть у него родной цветочек. Но он уже, правда, отцветает. Ну, такой обычный цветочек. Но они тоже красиво смотрятся, потому что когда обильное цветение начинается, и такие цветочки тоже хорошо смотрятся. Ну, на нем прививочка Мадам Баттерфляй. Посмотрите, сколько бутонов. Сейчас я поверну вот так вот на камеру. Какой красивый цветочек. Цветет прям по сорту. Ну, цвет в точности такой же. Но вот, как сказать, вот махровый, он не такой. Он менее махровый получился. А вот второй раскрывается, сейчас я посмотрю, вот этот вот. Здесь, по-моему, побольше будет цветок. Но Это очень красиво смотрится. И на нем же у меня здесь 4 прививки разного сорта. то есть вот по листьям даже, смотрите, как отличается вот тоже прививочка. Я думаю, что летом сейчас, когда больше будет, вот тепла и солнца побольше. И Думаю, что здесь тоже зацветет прививочка. Вот эта прививочка. Вот, по-моему, вот. Вот здесь вот еще прививка у меня сделана. Просто сейчас уже все так срослось, знаете, хорошо. И место прививки, вот видите, совсем чуть-чуть, ну, наверное, вот выделяется. Здесь вот я его просто еще обрезала обрезка была то есть прививки уже в принципе-то сгладились практически вот здесь вот еще немного видно а так уже нормально Но у меня же там еще спрятанной формы в земле мы наращиваем ему красивые корни пока он у меня только так вот оголенный будет стоять потом уж когда буду его менять грунт ему или пересаживать то нет наверное у него широкие Горшочек. Недавно была пересадка. В общем, покажу обязательно. Этот аденюм выращен из черенка. Я его покупала в магазине. И он был такой, знаете, без всяких вот этих форм. У него просто... Ну, с черенка. Вполне можно нарастить вот такие красивые корни. Ну, конечно, требуется время. Но оно того стоит. Вот за 6 лет... Мы выросли вот такими. Ну, это мои лысики. Просто нарастили очень длинные ветки. И мне пришлось их вот весной обрезать. Обрезала, наверное, вот так вот. Потому что ни к чему. Можно было и короче. Но смотрю, здесь уже почки стали просыпаться. Уже не буду его мучить. А этот тоже, посмотрите, вот у него. Везде, везде, везде почки проснулись наращивают листочки это у меня прививочки из Таиланда им тоже уже ну, более 4 лет это точно вот видите везде везде почечки проснулись. но ну, это моя сама мадам баттерфляй это тоже прививку я заказывала из Вьетнама тоже цветочек у нее Здесь бутоны появляются, там тоже смотрю на веточках. Ну, в общем, она э, очень хорошо, этот сорт, цветет. Да, они, в принципе, все цветут хорошо. Им же главное, чтобы тепло было и солнца много, и все. Вот для адениума это самое главное. И горшочки мне вот эти керамические, конечно, нравятся. Смотрите, какая разница этот вот сидит с пластмассовым, да. А этот в керамике как благородно смотрится, очень красиво. Так что надо вот со временем как-то им поменять будет горшочки. Вообще по-хорошему здесь бы тоже обрезка нужна, потому что очень длинные выросли. Очень длинные. Ну, пока не буду, потому что вот здесь вот бутонов очень много. Здесь бутоны вот я вижу уже. Здесь, бы... ну, посмотрю. Может быть, покороче-то и постичь. Ну, конечно же, я буду снимать все это на видео, если каких-нибудь И вот такая тоже у меня прививочка. Это тоже, а, я заказывала, по-моему, из Вьетнама эту прививку. Ну, тоже всем прививка моим более 4 лет уже. Как бы, ну пять, так, примерно. Ну, вот тоже он после зимы, конечно, такой вот вытянулся. Смотрю, там тоже бутончик заложил. Это у меня сорт «Солнце и луна», если по-русски сказать. Мне очень нравится сорт этот красивый. Под номером 217. Вы представляете, сколько лет прошло, а номер у него так и остался. А вот само место прививки. А вот эти вот отростки пошли, это его родные. Они не мешают, они могут зацвести своим цветом, прививка своим цветом. То есть я вот их не обрезаю. Ну, по первости я обрезала, но они все равно растут. Ну, пусть растут. Всех, конечно, не вынести, на стол не поставить. Сейчас я вам покажу. Местами там где-то на пол стоят, где-то на окне. Сейчас я вам покажу своих малышей и расскажу, как я за ними ухаживаю. Ну, вот моих два адениума здесь стоит, на них, правда, еще вон упала. Здесь, посмотрите, вот видите, сколько гугенвилий мусора. Буквально вот адениум брала и случайно заделая она обсыпалась. Здесь вот у меня срощенные были адениумы вот здесь стоят, они вот прям распушились. Ну, стяжку сделал, видимо, все-таки плохую и рано размотала. То есть, вот они рассоединились и растут два в одном горшке. Так что, можно повторить будет эту процедуру. Или посадить их друг к другу поближе. Или наоборот рассадить. Ну, посмотрю потом еще. Этот вот вообще пузатик хороший, сидит. Но вот этим, это мои сеянцы. Им уже года три. Представляете, как они медленно все-таки растут. Солнца не хватает, и особенно зимой они вообще а, в росте, конечно, рост замедляют. На полочке вот здесь у меня тоже дэши стоят. Ну, посмотрите, они все такие зелененькие, хорошие. Ну, вот, думаю, их тоже надо спускать куда-то на подоконник, чтобы много солнца им было, чтобы они цвели. А так они, в принципе, все выглядят хорошо. Сточки хорошие. Это вот тоже у меня, кстати, прививка. Я заказывала из Таиланда, по-моему. Это вот самое последнее. Ну попу не знаю, не нарастила. А вот в том году-то цвела. Думаю, в этом году тоже зацветет. Это мои малыши, мои сеянцы. Тоже сейчас вот солнца много стало, и они прям повеселили такие листочки, такие красивые. Смотрите у всех. Вот здесь вот у меня еще же есть и черенки укорененные. Посмотрите, вот это вот черенок у меня. Смотрите, какой хороший такой, такой прям толстенький черенок. И весь вот разветвился. И вот на заднем плане вот, видите, там тоже стволик такой виднеется. Там тоже черенок. Но я сорта, конечно, не подписала. Все равно они у меня останутся. Так что мне как бы не принципиально какой сорт. В общем, с черенкам тоже растут хорошо они. Но это вот мои синсы. я их сегодня поливала, просто поэтому у них возле стволика еще как бы сыра так. Ничего, они как бы быстро просохнут. Грунт рыхлый у них. Но вот этим сеянцам моим, сколько им уже? Так, ну наверное уже два года, даже больше. Вот представляете, как медленно они растут. Зимой они у меня вообще не росли. Каудекса даже у многих были мягкие, и вот они только благодаря солнцу сейчас, вот что весна. Они э, лучше стали. Каудекс такой плотный стал. Хороший. В общем, хорошо они поправились у меня. Но цветения я, наверное, и не жду от них. Потому что совсем малыши. Вот. Полностью окно. Не считая Стефанотиса, остальные у меня здесь, здесь стоят аденюмом. Ну вот, перенесла в дом. И сейчас вам расскажу, как я за ними ухаживаю. Ну, в зимнее время я, конечно, пользуюсь подсветкой. Покармливаю я их круглый год, ношу удобрения. Помимо того, что у меня удобрение длительного действия с я добавляю при пересадке, я еще пользуюсь удобрением. Вот таким вертика люкс. Ну развожу примерно на кончике чайной ложечки на 1, ну на 1,5 литра воды. теплая обязательно. И поливаю по мере пересыхания грунта. Если грунт полностью просохнет, я начинаю поливать. Если в летнее время, конечно, чаще поливать получается. В зимнее время я уже смотрю, что кошки вообще легкие будут. Только тогда, тогда поливаю. Постоянно у меня обрезка. Я не даю им вытягиваться. Я не люблю, когда вот эти побеги длинные. И получается, в принципе, вот такие вот кустики. Я считаю, что красиво смотрятся. И более пушистый, но этот, конечно, экземпляр для меня еще и тревит, и поэтому он такой, как... то есть еще в будущем, если можно добавить на него грибочки будет, то он будет вообще отрицательный. Вот представляете, вот ему сейчас 6 лет, да, и если бы я его не обстригала, представляете, какой бы он был, он бы ростом, например, там, ну, один, ну, или два было, он бы не обрезки. И не нарастил бы вот такие формы, потому что все-таки обрезка, она влияет на утолщение корневой системы и ствола, кавлекс, если правильно назвать. Они становятся коренавские, толстые и, конечно же, красивые. У меня на канале очень много видео про адению. У меня там даже сформировано все по плейлистам, Сеемся, как я сеяла, как обрезала, как формировала. То есть вы можете просто зайти, кому интересно, и посмотреть. В принципе, там очень много интересной информации, которую я сейчас просто и вот так не скажу. Могу что-то упустить. Тем более я давно уже манипуляций никаких уже не делала с Цветов много, перебросилась на другие. И аденьюм единственное, что получает, это только обрезки. Все. Ну ничего, сейчас наступает лето. Я займусь своими адениумами. Буду все равно где-то что-то формировать. Подписывайтесь на мой канал. Будет интересно. Пишите комментарии. Мне очень приятно общаться с вами. Увидимся в следующем видео.